всем привет еще раз зашел в короб играю за боевого лука я снял здоровье он нажал кодку наемника к сожалению я погибаю Силы не равны. 200 миллионов слов. Спасибо за просмотр. Я так не хотел умирать, блин.